Всем доброго дня, с вами снова Алексей Федорцов и в этом небольшом видео мы рассмотрим обзор кейса по настройке Яндекс.Директ в нише продажи жалюзи. Мы рассмотрим показатели в самом Директе, пройдемся по результативности рекламных кампаний, посмотрим отчеты конверсии в метрике. И сейчас из этого обзорного видео переместимся в скринкаст экрана монитора, где я вам все наглядно покажу. Итак, перейдем к обзору статистики и мы в рекламном кабинете Яндекс.Директ. Посмотрим сейчас обзор краткий по некоторым рекламным кампаниям, которые принесли больше всего конверсии. Затем перейдем в Яндекс.Метрику, сделаем обзор там. Итак, я специально выбил, вывел в настройках компании Директа общую цель. Отправил заявку любым способом. И заявка. Чем они отличаются? Вот цель заявка – это заявка на квиз, который находится на другом сервисе. А, а, вот Отправил заявку любым способом – это именно заявки, которые приходили на основной сайт, на который мы направляли рекламные кампании. Итак, давайте сделаем небольшой обзор. У нас есть кампании и на поиске, и RSI. А, средняя стоимость конверсии на основной сайт составила 2782 рубля за 365 дней. А заявки только с РСЯ на квиз, который находится на платформе Flexi, по-моему, у нас составило 1697 рублей стоимость заявки, и всего мы получили 159 конверсий. А, конечно, тут есть кампания тестирования, это средний результат. Да? Посмотрим а те, которые принесли наиболее... Хороший результат, да? Давайте сейчас отфильтруем по стоимости заявок по основному сайту и увидим, что у нас есть конверсии в количестве 21 штуки именно на поиске по 859 рублей. Также есть на поиске по 800 рублей конверсии. И сейчас давайте посмотрим компанию RSI который приносит уже более дорогие конверсии. Это на основной сайт. Он сделал, сделан по лендингу, написаны тексты, есть порядка 12 блоков, которые конвертят. И также рассмотрим наши заявки с квиза. Результативные, да. Вот это все были эксперименты. Основное количество заявок пришло нам по стоимости 975 рублей с квиза, и это было именно RSI. И также вот компания RSI, видите, 64 конверсии по 686 рублей. Но ну, средняя стоимость за весь период составила 1697 рублей. То есть компании, в принципе, рабочие, по ним можно работать и дальше показывать рекламу. Перейдем в настройки Яндекс Метрики. Это отчет по конверсиям. На основной сайт настроено огромное количество разных целей для того, чтобы сделано... Ну, скажем так сразу, это делали не мы, настройку этих целей делали не мы, а те, кто сдавал сайт. Нам для настройки рекламных кампаний нужны основные цели. да, Это отправление заявки и звонок. А здесь вот отправил заявку любым способом. Это та основная ценность, с которой мы, в принципе, и работаем. И здесь вы видите, что за период один год мы получили достижение конверсии 429 штук. 429. Конверсии мы получили. И часть из них не зафиксирована в этих компаниях Яндекс.Директ, которые мы сейчас смотрели, потому что часть из них пришли по компаниям, которые тоже находятся в архиве. И если смотреть, обобщить, да, и я помню наш отчет, который мы делали, то у нас средняя стоимость заявки составила в районе 700 рублей с учетом и поиска, и RSI по всем направлениям компании Яндекс.Директ. Вот. То есть вот такая вот результативность получилась за год. И, как видите, мы тут вот самые удобные для нас конверсии выбрали, поэтому а, наша задача сделать так, чтобы оптимизированные рекламные кампании приносили большее количество лидов. И сейчас мы будем повторно запускать те компании, которые максимально хорошо отработали, плюс доработку на а, компании, которые настроены только на цель конверсии. И будем а, получать дополнительные лиды из этого канала трафика.